Вот, медалька. Честно заработанная. 42 по 95. Раз для того, чтобы мы играли ровно. 21 километр и. Давай, наедимся и напьемся. 21 километр. Вау! Поздравляю! Я не рискнул. Я вчера вечером пробежал. Ой, парень, ты да? На финише посмотрите без красного. Что Да, молодец. А на флаге то что? На флаге что-то, что-то. Но это шла да на финише. И вот девочки бегут троица девочек бегут, поддерживают друг друга. Давай, вот так Девчонки, ускорьтесь, гоните до парня сейчас, в кеске. Вы сможете? Давайте, давайте, он еле идет уже. Давайте, девочки. Вот поэтому я был популярный. Дорогие. Я а понравился девчонкам. Молодцы, девочки, молодцы! Ждем вас, участники, ждем вас на трибунах. Мы очень хотим, чтобы вы своими аплодисментами во время церемонии награждения поддерживали, приветствовали и тоже радовались вместе с победителем. Как бежалась? А? Сложно. Сложно? Сложно. первый раз в жизни. Первый раз в жизни? Да. Ну, всегда же бывает первый раз в жизни. Всегда бывает. Я должен ну, сказать, круто. у женщин много чего в первый раз в жизни. Поэтому они Мужчим к этому всегда готовы. Да? Ну, например, первый ребенок. Да. Да. Первый, да. первый раз родить может только женщина. Мужчины да. пока не могут. да? А Поэтому что такое для... Русские женщины полумарафон Которые ходят в магазины, сумки носят вот это да. точно с сумками, с сумками. А? Женщины более подготовленные Это вот нам тяжело Правда? Мне этот раз тоже как-то тяжело давалось Хотелось двух минут выбежать, а Кодор начала Не уложился Бежала, два Вот так вот еще справились. Самое да. главное. Да. И в следующий раз опять хочется побежать. Я думала, что... Ну поэтому надо пробежать еще раз, чтобы как бы думал, что точно пробегу, да, что тот точно... пробегу. Вот такая наша бегунья, Офиг... судьба. Офиг... Несчастливая. Ладно. Бежишь, мучаешься, потом думаешь, нет, надо еще раз пробежать, чтобы нормально пробежать. И так каждый раз. Бесконечно. Бесконечно. Бесконечный полумарафон. Ну ребят, как бежалось? Классно. А. Мне кажется, мы где-то виделись там на трассе, нет? А, да, да, ну вот. А вас как? Что? Пробег. Слушайте, я задачу поставил 2 два часа уложиться. Даже как все выставил, это? не, успел? не уложился. Да, Но потом понял в конце, что как бы... И сказал Она себе, почти. Олег, тренируйся. Ты плохо бегаешь. Будешь плохо бегать, будешь Ничего. чаще бегать полу впереди, главное, впереди, да. не расстраиваться. Да нет, ну что, надо... Как бы издвигать уроки. Я зря там облился, я стал тут бронзбой да. у меня да. все тяжело, стало в стало тяжело. тяжело бежать, да. да, да. да, да, да. Надо Еще просто он стаканчик? чуть-чуть. Голову полить там на спину и все. Это было, конечно, прикольно и необычно. А вы сами откуда? Сам я Казань, Питер, Москва. Да, тут мест тут много. Опа, меня опять снимают. Привет, привет. привет. Да, конечно. Девчонки, подкачите мою спину ищите себя в Ютубе. Если Все. Я местная суперзвезда. Екатерин говорит, одна бежала. Столько народу было, она одна бежала. Не может Почему быть. Почему одна? Вот у меня коллеги мои. Мы все вместе бежали. Как пробежалась? Бежу, снимаю, снимаю. Потом покажу. Покажу. Да, потом посмотрит на себя. А где искать себя? Спасибо. Смотри забег. Давайте я быстрее фотографирую. Вот еще одна когорта бегунов идет. Не радостная какая-то. Денис пробежал. Убаси, Денис, молодец. Сил нету. Давайте сфотографируем. О, а можно? Конечно. Сейчас. Давай, сейчас я тебе перезвоню видеть. И... Давайте провожать девушек бумыми аплодисментами. Спасибо вам, девочки, за это показать. Они пробежали полумарафон. Теперь мужчины. И шестое место. У мужчин. Занимает Александр Егимов Москва! Девчонки идут как с прогулки, а не как с марафона. Один как пробежалось? Все очень супер. Еще раз привет привет. Жонушки. Да. И все, с Константином все нормально. Да, спасибо. Он бодр, энергичен и весел. Ага. Все. А да. Okay. Помните, где искать? Мы будем в Ютубе. Да, да, конечно. Где Отлично. место. Дима, тишин, кросс... Михаил Басиком, видимо, бежал. Все с митальками, все чемпионы. Скажу, что... да, у девушки 2-километровый бэдж, а у парня 5,5. Средней скоростью 4,15. Иван, мы рады, что ты с нами. Аплодисменты! Невероятно! Браво! Переходим к четвертому месту. О, вот это и фига. Их не знаю. Город Крымск. Андрей Сергей. Зайти, Зачем да. Евгений бежал? Для того, чтобы получить бутылку воды. Пьё. Молодцы, ребят. Как самочувствие? Молодцы. Уже а крайне Вот еще веселая компания возвращается с финиша. Единственный на территории Советского Союза. Не знаю, где искать фотку. Если не ошибаюсь. О, диплом люди получили, бегают быстро очень. Они пробежали. Дистанцию, молодцы! эти принты я помню, я их обгонял. Бог ты мой, это же Звездные Войны. Я-то набегу и не разглядел толком. Это же мой любимый сериал. Какой вот этот? это сериал, это из фильма. Звездные Войны. Это сериал. Там же 6-7 серий, ну, конечно. Это самое. Сколько Я планировал в 2 часа уложиться, но не получилось у меня. 2.02. Я делал несколько ошибок. Значит, под бронзбой стал и попросил меня полить, меня полили, все намокло, но настолько, что вот прям как бы тянет. А второй момент, я сегодня утром, когда пошел, там надо на горку мне забраться, чтобы дорогу сократить, видимо, скользко после дождя было. Я подскользнулся, подскользнулся, я грохнулся коленками, и у меня после 10 километров немножко ныло. Ну, в общем, наверное, это больше такое. так сказать, чтобы медленно бежать. Солнце, в принципе, хотя погода вообще... Погода хорошая шикарная была? Его, да, шикарная. Да. А вот, и кепку я еще не одел. Да. С утра не было солнышка, я думаю, так хорошо я, будет. Кстати, на последнем поели вот именно вот так вот, прям, как я, по чуть-чуть, по чуть-чуть, а так просто только включили. И тоже. Но на последнем я даже рода была, скорости, в принципе, уже все равно Уже не, было, не да, было, да, а да. А лежать зато потом было Лежать было хорошо, да. да. Ладно, понятно, где смотреть. Да-да-да, будет очень много моих фотографий, но, к сожалению, все девчонки фотографируют мои ягодицы. Захватываю кусок спины с надписью. Откуда народ берет блатные номера? Восемь, восемь, восемь, семь, и прячут сразу, то есть явно здесь что-то нечисто. места надо знать. Места надо знать, я так и понял, что есть отдельная очередь. По связям с общественностью, вам Вот чувствую номера для людей внесших наибольший вклад в развитие бега в государственном крае. Так они больше мозоли натерли? Или больше кроссовок купили в высшей лиге? вот по километражу все. Понятно. Понимаешь, это твои девушки, они знают, кому улыбаться. Да, да, да. Да, если я там улыбнусь, то меня неправильно поймут, наверное. Никита, нормально? 1, а? Воу, просто чемпион по сравнению со мной. Сколько? Два часа. Да, да. Привет, привет. Насколько? Насколько сейчас? Сейчас собрали. Так. Мужчина, вы в возрасте. Но аплодировать можете, я да, уверен. Но... Крутые, не то, что я. Так, кто у нас там? Можно я сниму? Конечно. Давид. Пятое место забеги на 5,5 километров. Не, я на такой не способен. Я не спеша. Большую дистанцию. А вы что, без грамот? Мы с общей грамотой, с общей школьной. С школьной? Первое место А, молодцы. Можете передать привет родителям? бежали, а некоторые, как зовут? Алексей Алексей. Алексей. Алексей ехал. Вот. Но он ехал, наверное, не просто так. У него часы спортивные, гарминовские правильные. Значит, он ехал с какой-то целью. Специально. Провожил лидеров. А, вы на этом ехали? На джипчике? Все, я помню. Вы тоже попали в кадр. Отлично. Да. Я смотрю, еще одни халявщики едут. На джипе. Ну, на самом деле они... не халявщики, они смотрят, что ну, да, все по в порядке.